расширяться потихонечку планируем. Мы закупили крупный рогатый скот в 2018 и 2019 году, то есть 140 голов этих в 18-м году и 2019 м 100 голов. Ну, и надой сейчас у нас 9287 литров. понимаем, что и дальше нужно будет заниматься благоустройством, ремонтом, строительством автомобильных дорог, парков, скверов. Мы знаем, что несколько лет граждане, которые оплатили свои квартиры, не могут въехать в них. Мы поступательно решаем эту проблему. Один дом был сдан ранее, вот-вот на днях до конца сентября, как я и обещал, будет сдан очередной дом.